с Христовым светлым Рождеством. Тебя сердечно поздравляю. Пусть радость с Ним войдет в Твой дом, и счастьем мир Твой засияет. Пусть в сердце доброта цветет, душа блестает красотою. Любовь Христа пускай ведет Тебя по жизни за собою. Пусть будет Божья благодать в минуты скорби, утешением. И пусть в душе горит всегда нетленный свет его рождения.